так ребят всем здорово. с вами Егор Юс -ТВ, как всегда ну что я могу вам сказать очередное обсиралово полнейшее Женевон опять обосрался сейчас такой момент что даже рекламу у него страшно покупать расскажу одну историю как один человек попался на крючок вот. оплатил можно сказать всю рекламу и получил за это просто 40 процентов того чего хотел как изменяются условия во время того, как договоренность уже была совершена, как люди начинают кидать стрелки на других людей, якобы, что общаться нужно уже с другим человеком насчет рекламы и все такое прочее. Короче, смотрите, учитесь на чужих ошибках, как говорится. Вот. Видео будет длинное, поэтому наливайте себе чаек, наливайте себе чайок, присаживайтесь поудобнее и смотрите за всеми моментами пожалуйста всем привет, это моя группа вот, я продаю оригинальный девайс MSI, это мой последний пост сразу же с ценами мы потом об этом поговорим, заказывалась реклама у Жени Ивана. собственно говоря, сейчас я вам покажу как он добросовестно относится к своим заказчикам Приходим в чат, смотрим, я ему написал 9 сентября, показал свой товар, а так далее. вот мой товар, пришел ко мне, моя поставка. Я ему предлагаю посотрудничать. То есть, понимаете, человек серьезный, реально, у него столько товара, посмотрите на складе, он реально хочет сделать ну, рекламу своего товара. Он спрашивает, как это будет все происходить. Тут я вам показываю то, что я ему в восемнадцатом году писал, и мы с ним играли на X1 э, на Кетре. Я помог. То есть человек э, не просто так, знаете, с улицы подошел и говорит, о, сделаем мне рекламу. Человек даже играл с Дженни Воном на сервере X1. Ну, должно быть такого человека вообще, как бы, не то, что я там говорю, уважение, а, <coughs> ну, немного другое отношение, как бы, это его человек, получается, с его там клана. Гол, не его Паку именно, а Паку а, рекорд. Оказалось, так сказать, что я не обманщик и в свое время помогал им на их 1 Он просто из России, я говорю, да, из Московской области. Вот просто таким образом будем сотрудничать. Я ему предлагаю, предлагал следующим образом, то что мы будем сотрудничать, я могу дать выделить 4 комплекта, то есть клавиатура, мышка и ковер комплект комплекта на его пацана, так как жилье находится в Украине, я из России, и я ему не смогу отправить эти девайсы, поэтому предложил ему то, что отправлю его пацана с Пака. Вот. Ребят, четыре комплекта, представляете, четыре комплекта. Это механическая клавиатура, она стоит где-то четыре штуки, мышка за три тысячи и коврик там. Но общая стоимость комплекта где-то 10-12 тысяч рублей. Если покупать в магазине, в магазине вообще, то это около 15 штук, образно говоря, такой комплект. Мне нужно, чтобы он рекламировал мой товар на э, своем стриме и делал пост в Телеграм. То есть, допустим, он делает пост в телеги, на стриме, он один раз, два раза на стрим... Просто скажут, ребята, спускайте Telegram и, во-первых, подписывайтесь на него. Во-вторых, вы можете забрать там скидку и купить оригинальные девайсы MSI. Вот. Он спрашивает, что ты можешь отправить моему ребятам. Ну я вам при, примерно в пяти минутках объяснял, что я хочу. Он меня услышал. вот Я показываю здесь на этом видео то, что у меня вот товар лежит. Часть товара, по крайней мере. Вторая часть на складе. Это мой второй сервис. Сейчас находится. И вот я сам уже продаю тебе клавиатуры мышки в своем магазине, в своем сервисе, по ремонту телефона. Кстати, у человека реально свой магазин, у него уже два получается магазина, если он сейчас во втором он говорит. То есть, ну, бля, ребята, если бы мне бы такое предложение прилетело бы, например, сотрудничать с таким человеком, то я не знаю, я бы вообще, наверное, ценил это как-то и, ну, такие вещи его как бы уважал. В любом случае я как бы отрабатывал, реально отрабатывал бы. И именно рекламы, которые от меня требуются, как вы понимаете, потому что ну это реально круто, это круто, с таким человеком иметь связь, у которого магазин в Озоне вот, тут я показывал то, что я не обманываю его и то, что я на самом деле продаю это все на зоне. так как оно и является, у меня более 1700 товаров на азоне. вот этот момент мне понравился, ребят Жек отправил донат тебе, а ты стрим отрубил. Да, он пишет пипец. Он такой увидел. Короче, он пишет четыре комплекта. что нужно? Ну, блядь, ничего, да? Вот если мне бы еще чувак задонатил, как я бы реально написал, братишка, от души спасибо за поддержку. Реально, Женю зажрался капитально просто. Он просто купается в деньгах и в славе ему нахер ничего не надо, понимаете? Просто что нужно? Ты мне задонатил? Да, увидел, что нужно тебе. Вообще охеревший, бля. Так, 4 комплекта. И он тут пишет адреса у меня уже. и пытаюсь я с ним до него дописаться, чтобы у меня. О, он, он ему пишет, это все стоит недешево. И не хочется, чтобы ты прорекламировал меня один раз, так как выхлово будет мало. Вот. Начал то, что у него там стримы по 12 часов. Вот тут он у него реально спрашивает, типа, да, да, нет, нет. Вот тут вот, вот, он тупо спрашивает, если нет, тоже дай ответ, если он отрицательный, чтобы я не ждал. Он просто все адекватно как бы, да, да, нет, нет, не хочешь, не рекламирую, не будем сотрудничать. Тут я, как я вижу наше сотрудничество. Вот, тут вот как он видит сотрудничество, я твоим парням. 4 фу комплекта, клава, мышь, ковер. Я хочу, чтобы когда ты запускаешь стрим на ютубе, ты делал анонс стрима в телеге, а затем просто обо мне в телеге, когда сидишь на стриме, говорил про меня. Типа парни в телеграме есть человек, который занимается продажей оригинальных вещей МСА, клавиатуры, мышки, ковры. Подписчикам скидка. Это добавит э, тебе подписчиков в телеге, так людям надо будет перейти в твою телегу и подписаться на нее, чтобы увидеть товар. В посте про товар будет указана моя телега. Мало ли у людей будут какие-либо вопросы по товару, будут фотки товаров. В общем, здесь условия. Можете поставить на, запус, на, за, э, на паузу, прочитать все здесь подробно. Мне много не нужно было, чтобы он про меня рассказал настроение. Просто одного-двух раз было бы достаточно. Тут мы с ним говорим про четыре поста. Было говорено бы изначально. Вот, потом я говорю, типа, можем, э, если договоримся о шести постах в Телеграме, э, то может, могу э, твоим ребятам предложить выбрать одну из трех видов мышек, любую, даже самую дорогую. То есть мы договорились сейчас уже о шести постах. О шести. вот, ну вот момент, где он договорился реально. Ну, короче, шесть стримов. Шесть стримов и так далее. Шесть постов, Женя, его он тут согласен. То, что как бы замышки дополнительные там еще. Якобы он сделает побольше там репостов и будет на шести стримах делать, естественно, рекламу то есть ребят, ну 12 часов, я тоже вот, стримлю бывает по 10 часов это ну, затрата 30 секунд сделать рекламу у человека, который тебе платит за это что-то там, дает это делается элементарно просто якобы, ребята, всем э, здорово, кто сейчас на стриме, обратите внимание на этот момент, заходите там туда-туда-то туда, туда то по такой-то такой-то ссылке, человек предлагает такой-то такой, -то такой -то товар, со скидкой для моих подписчиков, ну по-моему вообще в этом никаких проблем нету, нифига себе блин я ему говорю то, что буду э, сам говорить, когда нужно делать посты в телеграм. Говорит то, что у меня еще завоз будет скоро жидкостного охлаждения для процессоров. Вот, видите, момент, ребята. Он уже как бы, мало того, что он уже там говорит, я отошлю комплекты, Вот, он уже на будущее говорит еще дальше, что уже скоро придет водяное охлаждение. Вот, как бы есть, как бы дальнейшее сотрудничество есть, если все было бы нормально, то было бы и дальнейшее сотрудничество, понимаете? То есть чувак вообще не жадный, реально хочет прорекламировать свой товар и женьку подкидывать всякие подгоны, потому что он раньше с ним играл, как бы от души относится. И тогда так, такие мышки, такие у меня, такие игровые клавиатуры механические будут управляться его ребятам. Тут я уже собираюсь ехать до парня. А тут у нас адреса в Москве, короче вот. Я, конечно, в гости никому не поеду, ребят. Вот. Но не смотри, у меня уже есть адреса твоих друзей, которые играют с тобой в паке. Москвы. Второй парень будет кому я отправлял, это он с города Сык Он находится там. Вот, я говорю, я туда не повезу, я могу только отправить ему озоном туда. Изначально мы договорились на 4 комплекта, то есть 4 комплекта должен был отправить. По факту отправил бы, а потом началась ерунда полная с Женей и с Лареей. Э, я весь комплект отправил ему за 300 рублей и на, на карту закинул обратно 300 рублей по факту, что это, чтобы было это все бесплатно. В Москву я сам повез, вот я укомплитовал э, мышку, ковер и игровую эту. Ну, Человек доволен, спрашиваю, он говорит, да, доволен. По-моему, вообще все красиво, просто я у меня, не знаю, у меня не было бы претензий. Если бы моим подписчикам или людям, которые в моем клане, просто подарили бы комплект вот такой вот, который стоит по сути 15 штук в магазине, реально. Не знаю, я был бы очень рад. Тут я отправил вам пост, который нужно будет публиковать. Заметьте то, что пост, сейчас все картинки, они бесценны. Я говорю, давай делаем первый пост, он говорит, все скинешь пацанам, то есть отошвешь, как придет, устроим шоу. Заметьте шоу, блин. Все, скинешь пацанам, как придет, устроим шоу. Ребята, это любимое слово Жени Вон, ребят, устроим шоу. Вы представляете, да, вот шоу, он говорит, устроим шоу. Вы сейчас увидите, что было за шоу. Он обещает мне пипец, короче, Золотый горы. Я не, не говорю, что он должен продавать мой товар. Я продавец, я продаю свой товар. Мне нужна только реклама. То есть, пизда, то рекламу просто не сделаю, и все. Скажи, раз на стрим про меня, и все будет заебись. Претензий к тебе вообще никаких не будет, даже если ни одной продажи не сделал, даже если ни одной не сделают продажи, претензий как рекламодателю. Не будет вообще. Он будет шоу. И тут он мне сейчас скоро сделал первую рекламу, как говорится, скажет про меня на стриме. Я говорю, все, стартую пост телегу, публикуй временами, говори обо мне на стриме. Упоминай, пожалуйста, на стриме. Скажи, что ребятам вот твоим отправил этот товар. И тут он говорит, окей, все, мы опубликовали первый пост, как говорится. И на стриме он сказал, ребята, ну, то есть, первый раз он сказал, очень вяло, очень вяло сказал, как бы, нету, не было подачи, не было энергии, промямерил там что-то, и в итоге на этом все. Шоу! Шоу, ребята! Тут я ему говорю, дай импульс, Женек, типа, с характером прям. Вот, пока что все очень слабо. Я ему пишу, Женек, я тебя очень прошу, говори, люди на стриме периодически. Говори прям как-нибудь погромче, что ли, ты, ты имеешь подачу энергии тут вы можете этого это дело почитать он пишет, говори прям как-нибудь погромче что ли или как то умеешь с подачей энергии сегодня ты сказал как-то на поху, что ли или очень тихо это не претензия нужна подача братан говорю что нет никакого, никакого обмана продавец может предоставить любые пруфы сделать красиво я очень прошу реально просит просто да ну конечно ты отправил комплект блин на 20 тысяч на 20 тысяч это еще раз говорю ребят цена для подписчиков так то это все дороже стоит как бы тебе хочется тебе хочется что-то взамен получить ну я бы тоже как бы я не знаю это работа это реклама надо блин отрабатывать вот так далее короче рекламный рекламчик из него никакой на днях у него был конкурс на 5 так он ебать его так пиарил просто нереально вот и тут он начинает мне брат у меня же пост стоит тоже 14 тысяч вот, смотри, начал уже условия менять. Вот как это делается? Брат, у меня тоже пост стоит 14к в телеге. Ты должен понять, я эти четыре набора могу купить, по сути, за один пост. А нахера ты начал это сразу? Нахера ты сразу об этом не сказал? Какого хрена ты об этом сразу не сказал? Если ты договорился на 6 репостов и на 6, то, что на 6 стримах, на шести стримах ты будешь про это говорить как бы два раза? Тут ты уже начинаешь отмазываться, короче. То есть 14 стоит пост. Должен... А, и не буду ничего на стримах нигде говорить. Просто, я вообще просто в шоке просто. И уже ничего не хочет на стримах говорить. Я запостил, сказал несколько раз. Сидеть сутки, затрачивать людей, я не хочу. Пишить такое вообще за бред просто. Понять, эти четыре набора могу купить, по сути, за один пост. Так это не работает. один набор только стоит больше 10 тысяч рублей. И я ничего не буду на стриме нигде говорить. То есть мы сначала с ним договаривались. Мы с ним договаривались, то чтобы... Я ему говорю, типа, стартую, пульку временами, и говорю об этом на стриме. Он говорит, окей, все, он согласен, кого вот сюда... Шоу! Ребята, это он так устраивает шоу, понимаете? Тут он уже говорит, то, что он уже ничего говорить на стриме нигде говорить не будет. Я захочу, сказал мне раз, типа, на этом все. То есть, Женя уже все, блядь, знаешь, он уже как бы нареклам... нарекламировал меня отрекламировался просто, но ну, я просто угораю. Честно, мне очень смешно его поведение в таких серьезных делах. Не знаю, но ну, для него, наверное, это не серьезно. Для, для него, наверное, намного серьезней э, продавать просто РМТ там. Бижу, блядь, всякую, которую э, он обманывает людей, продает, потом сам ливает серверы, он фул Я бижи недавно продал, но я в шоке. Я ему пишу, то, что я тебе не пытаюсь задрочить, я определенно адекватный человек, тем более мы играли под твоим тагом. Я просто прошу подачу и иногда говорить на стриме и только да вот понимаете одно дело Женя уже вон относится так к нему кого-то он бесплатно за это все просит просто кого-то он просто бесплатно просит мало того что чувак этот играл у него в клане понимаете ребят помогал ему там э, на X1 серии как, в каком-то паке в одном в одном из паков понимаете так еще и отослал уже там больше чем на 20 тысяч рублей и пока ну, ничего не получается у него получить хотя бы взамен и тут он говорит, напиши Ларе. Тут начался конфликт уже. Напиши Ларею. Напиши уже Ларею. Уже не Вон уже понимает, что ему неохота ничего делать. Можете почитать то, что он поступает непрофессионально и перебывается, и меняет условия сотрудничества. Просто прочитай, что я думаю. Я искренне верю, что ты человек слова, мы с тобой договорились на определенных условиях. Все было обговорено, но ты не исполнил их и уже решил изменить условия. Так не делается, и это как минимум неправильно. Ну, все слова здесь правильные, я читал это, вот, конечно, как бы, если ты уже договорился, вот так вот, о постах, о, о репостах, о том, что ты будешь говорить на стриме, некрасиво потом, как бы, переобуваться и говорить то, что на стриме я вообще ничего не буду говорить, репосты я тебе уже сделал, там, ну, это шляпа вообще просто, ну, ты, Жень, ну, вроде взрослый парень, блин, да какой ты взрослый, я не знаю, реально бред вообще. Это не в порядке. Тут меня уже начинают говорить, что я наглый. И так далее. Я говорю, давайте типа, делай пост, добьем посты и все на этом закончим. Тут меня уже называют уже душным. Душный душным и наглый и наглым. То есть нормально, да, отношения. Молодец вообще. Ну тут, по сути, все уже как бы. Сейчас переместимся к Ларею. Тут конкурс какой-то решил запилить. Он, понимаешь, вы понимаете, это он предлагает, как бы запилить конкурс то есть мало того что он уже как бы отослал комплекты да вот этого всего еще ему надо разыграть свои вещи теперь чтобы реклама работала он говорит мне не нужен конкурс короче я хочу чтобы человек который мы с ним договорились он как бы свои слова отвечал и делал так как мы с ним договорились он говорит я обсужу с Женей после стрима проблема в том что Женя погорячился скорее всего. Ибо цена одного рекламного поста в телеграме у нас стоит уже 12 тысяч. Изначально она была 14 тысяч, я не говорю. 6 постов это уже 72 тысячи рублей. Упоминание на стриме. Также платные услуги. И тот... И тот запрос, который необходим вам, выходит, в общем, на 100 тысяч. Запрос, который необходим, вам выходит в общей сумме на 100 тысяч рублей. И Просто вывозим может... его. Поэтому, опять же, стоит понимать, что посты дважды окупают отправленный вами товар. То есть они решили тут уже подсчитать, что и как, а, после того, как я уже половину своих обязательств выполнил перед перед ним. А, то, что мы с ним договаривались лично, то есть это уже не канайт. То есть Женя не отвечает за свои слова, и его слова ничего не знать. Я говорю, в смысле, как так? Да, он так может. Короче, вот это... В смысле, как так? Да, он так может. Прикинь, как реально вопросы решаются просто. Реально, чувак не выполнил, просто да, он так может, он погорячился. А что ты от него хотел? Выносит свое решение. Решили. Один комплект, это полтора поста. Десять 10 тысяч ваших против 18 тысяч наших, уже 18 тысяч наших. Рекламы на стриме не будет. Рекламы, не на, будет стриме рекламы не будет. на стриме не будет. пока условия такие. Вот и поговорим. Как, а как же договоренность? Договоренность была на 6 постов, за 4 комплекта. Они остаются в силе. То есть договоренности о того, что мы говорим с Женей, то, что Женя говорит про меня на стриме, уже не было. То есть уже по факту не было такого. Я вам четко показывал момент, где написано было 6 стримов. То есть они уже изменили условия, так как мне неинтересно, если изначально бы они говорили то, что мы с Женей договаривались, он сказал, типа, нет, чувак, типа, отдельная прайс будет на то, чтобы я у тебя упоминал на стриме, то я бы подумал, что три, три раза стоит ли мне вообще связываться ну, с, с такой видом рекламы, потому что люди не все читают Телеграм, а то, что самый стример доносит до своих слушателей и, и зрителей, то это уже намного лучше реклама, будет и более продуктивная. Я говорю, погоди, типа, я просил упоминать меня на стриме, Женя согласен, он сказал, начинай отправлять комплект, и мы устроим шоу. Почему условие меняется? Тут мне больше всего нравится этот момент устроим шоу. Женя, когда увидел, ну, что ему что-то дают, он сразу, я устрою шоу, я устрою. Давай все сюда! Сюда мне, как он говорит, сюда мне, блин. И в итоге какое потом? Какое шоу? какой шоу. Слушай, ну у меня уже клавиатура здесь лежит, мышка у пацанов все нормально вообще. Не факт вообще, что эти пацаны даже в его паке были. Может, он просто продал эти комплекты и хер знает кому, короче. И тут уже начинается занятость человека. Вот, его личной жизнью. То, что он не подумал из-за своих слов в данный момент уже как бы я говорю, это не профессионально это все отговорки. Вот да, интересный момент. И тут я ему пишу. Сегодня. Это было когда последний у нас разговор с ним 17 сентября и пишу ему сейчас 12 октября сегодняшнее число и тут я решил изменить пост так как я увидел то что тот кто купил у него рекламу тоже продавец мсi и он продает по разы дороже чем у меня и я думаю дай-ка я короче сделал прикол присылаю сегодня значит ему новый пост в новом формате потому что у него появился новый рекламандат официальный спонсор мсi у него там туда-сюда как это вам всем заворачиваю? И тут я на каждый товар сделал ценник, которым я продаю для подписчиков. Это цена для подписчиков. В базонии продаю дороже. Он. Он специально поставил, как бы, цену, ребят, чтобы вы понимали. Потому что он, э, тот Женя Вон начал рекламировать другого чувака. Якобы типа тот официальный официальный дилер МСА. У официального дилера, как бы, это как можно сказать, как со склада, да, цены должны быть дешевле, значит, чем получается, даже у нашего друга, про которого мы сейчас записываем видос, кого обманули, как вы понимаете вот если у него свой магазин и он продает за четыре тысячи там для подписчиков что-то то у официального дилера должно быть за три с половиной, наверное я не знаю, ну как бы если ты официальный дилер мы данный пост публиковать уже не можем хотя. данный пост уже не могут публиковать понимаете, они даже уже репост не хотят делать раньше он опубликовал раньше он меня опубликовал, спокойно без сцен, заметьте, без сцен раньше он не опубликовал, все было нормально все было прекрасно а когда появились сцены, мы такие уже как были посты, не делаем и проблем не было у Жени и у Ларея а сейчас у нас проблема то что он не может публиковать а, мой пост потому что изображение не проходит по высоте и ширине, то есть высота 200 пикселей ширина 500 пикселей и текст, не просто получили. такая должна быть если, если, если. ладно, можешь оставить Типа, вот эти товары с ценами, которые ниже его а, официального представительства, не знаю, там, или сам компания MSI на него вышла, начала у него рекламу брать, покупать и так далее. Вот, он уже покупать не может. И по факту он говорит, типа, нужно только одно изображение, а не так, как было раньше. Все. И я так понимаю, сыграла все это очень большую злую шутку, типа. С ценами, которые указаны а, указаны на каждой позиции товара. Конечно, потому что люди, которые заходят туда, они смотрят, там это продается за 6 пятьсот, а у него за 4. И такой этот чел, такой Лары, нет, мы такой не будем выставлять. В данном случае меня это очень сильно улыбнуло. Я говорю, а, я говорю, типа, в смысле раньше же опубликовывали без проблем могут условия сотрудничества. И тут внимание. Условия сотрудничества едины для всех партнеров, для всех партнеров. Едины. Едины. едины, И тут я говорю: давай так типа, публикуй. Он говорит, она не проходит. твоя картинка на 1077 пикселей имеет. Она не проходит. Вы типа разрешенного изображения 200 на 500 агаты собака стула. Хорошо. Залез в группу, нашел последний пост его нового рекламодателя Семасай. Думаю, дай-ка я, блин, посмотрю, что они там делают, короче. Но тут чел вот этот, вот эта вот реклама вот этого чела, который типа это, новый вот этот спонсор. Он, видите, как обыграл ситуацию, получая скидку или голду на Asterius X1 правильно. То есть, естественно, если бы я хотел купить клавиатуру, я бы тоже нажал, я же хочу получить еще и голду плюс, понимаете, как бы, на сервак. Как это вообще? Сколько у него пикселей картинка? Условия же для всех единые, правильно? Чем я так хуже? Или чем лучше тот человек, который... А тот человек лучше тем, что он больше бабок зарядил по-любому. У него доказала реклама. Я ему говорю, типа, хорошо, какого хрена? Вот реально интересный момент. У того чувака реклама, картинка 1280 на 720, но никак не 200 на 500. Что за бред вообще? В Телеграме нет никаких ограничений по изображению. Они всегда все одинаковые, становятся там для телефона формата. Тут 1280 на 720, она же не проходит по стандарту, 200 на 500, она же не проходит. Вот. Я говорю, почему тут тогда не такое, у этого человека, почему тут не проходит, она же не, не соответствует требованиям. И он говорит, и МСА является спонсором канала, это было обговорено, а я, блядь, не спонсор канала, понимаете? Угар. Просто жесть. Короче, я понял, говорю, типа, делайте все, что хотите, ничего не меняется, сейчас изображение, типа, меняю. Вот, но это все, ребята, чтобы вы понимали, это все пошло из-за того, что я добавил цену. И цен. То есть не разрешили вообще. После того, как он поставил цену, специально как поугарать, просто уже, да, ну потому что со всех сторон нагнули, рекламу на стриме сказали не сделают, хотя вначале был такой момент, обговорено это было, потом наоборот, то есть все меняется. и ниже. Поэтому такие они, блядь, балаболы просто нереальные. И тут уже, я говорю, я уже изменил картинку, сделал ее там Одну. на 200 на 500, 200, на 200 сделал эту картинку, вот, и убрал все свои другие фотографии, потому что уже, уже нельзя якобы мои другие фотографии использовать, понимаете? Это все сделано для того, чтобы люди, которые подписаны на Телеграм, Выводим. не переходили ко мне и не покупали у меня товар. Раньше все нормально было и опубликовывали, сейчас уже все нельзя, нельзя. Вот, появился спонсор, который продает такой же товар, как и Вот такие пироги, ребят. Сейчас давайте зайдем, посмотрим, сколько же стоит у его нового партнера цены для его подписчиков по промокоду ⁇ Женить ⁇ MSI gk 50 Low Profile. 6479 рублей. По промокоду ⁇ Вон ПТС, ребята. Заходим на Озону. Вот я. Мой товар. Я продаю его за 450. За 4,950. Для моих подписчиков цена будет 4,300. Для его подписчиков 4,300. И тут 6,500. Смотри, 4,300, 6,500. Короче, если вы хотите... Если вы <О, headphones> si хотите вбивать промокод Женя Вон, то платите на половиной тысячи больше, короче. Ну, там 2,200 получается. Ну, понимаете, да, систему? Работает промокод Женя Вона. Любит он, как говорится, не он устанавливает, но не суть. Фактом то, что а, данный человек просто себя некорректно ведет по отношению к рекламодателю, который заказывает у него рекламу. MSI GK50 Lite. Вот моя клавиатура. 4222 она стоит. Для подписчиков она стоит у меня 4000. 4000 она для подписчиков стоит. Понимаете разницу? Что хочу сказать людям, которые захотят купить у рекламу? А, имейте в виду то, что этот человек может изменить условия в одностороннем порядке, то, что он ненадежный, то, что он не отвечает за свои слова, его слово ничего не значит, это абсолютный ноль, который хочет срубить бабла со всех. А кто побольше даст, тот у него и в Дело в том, что как бы, это его личное дело. Да? продавать, так сказать, рекламу, зарабатывать на ней. Но так как он поступил со мной, по крайней мере, это не очень красиво, это не профессионально, так делать и работать нельзя. Ребята, имейте в виду, кто хочет с Женей работать, знайте, что этот человек просто мега непрофессиональный. Ему похуй на вас, как на подписчиков. Ему вообще похуй, надеюсь, поможет это видео. И 350 раз подумают, связываться ли с ним вообще в принципе. Все, всем спасибо, всем пока понимаете, ребят, какая хрень произошла, то есть чувак реально серьезный, хотел просто по-нормальному посотрудничать ну не то, что он там свой какой-то, он, он, одно скажу, он не чужой ему, они с ним играли, они с ним общались до этого пруфы есть, то что он даже вконтакте ему писал там дело в том, то, что Женя вон зажрался, ему такая реклама неинтересна. ему нужно 100 тысяч, ему нужно 500 тысяч я вообще не знаю, эта реклама просто тупо не работает Потому что вот даже, как тот чувак сделал там все эти репосты, сколько ему Женя вон сделал, у него продалась только одна клавиатура за все время, понимаете. То есть за 25 тысяч рублей, образно говоря, там два комплекта, ну больше 10 тысяч по-любому стоит. Ну ладно, может он 23 тысячи, я не знаю, 22 тысячи, у него продалась одна клавиатура. Вот, это как бы вообще бред полнейший. Как бы реклама не работает, потому что у него, как всегда, накручены все паблики, накрученный телеграм и количество просмотров у него, конечно накручено количество зрителей у него якобы его смотрят 6 тысяч человек открываешь, кто в чате сидит, у него там в чате сидит там 35 человек у меня на стриме 40 человек я открываю, у меня 20 человек в чате участвуют, понимаете? то есть 40 человек сидит, смотрит и 20 в чате участвуют у него 5000 зрителей 5000 зрителей, а в чате участвует ну, человек, наверное, 60 я не знаю, и то, и какие 60 у него 40 даже не участвуют в чате Вы посмотрите, как у него чат летит он даже этот чат не читает, ему он даже насрать на чат. Ему насрать вообще на все. Вы попробуйте серьезно к нему просто дописаться до него хотя бы в чате, если вы на его стримы заходите. Я не знаю, ребят, такое дерьмо надо просто, блядь, обрубать, честно говорю. Человек зажрался, ну он уже давно в своей карете едет золотой и просто выкидывает, выкидывает всякие очередные парашные темы <coughs> вам, которую вы жрете. Так что, ребят, задумайтесь, прежде чем покупать у этого человека рекламу, честно скажу. Это очень опасно и может оказаться чревато для вас. Условия могут быть изменены в любую секунду, в любой момент. Поэтому, короче, всем хорошего настроения, ребят. Сейчас я буду подрубать стрим уже свой. Подписывайтесь на мой канал. Вот. И, короче, конечно же, заходите к этому парню, я оставлю ссылочку его на его телеграм. Покупайте у него МСА и оборудование. Вот, реально дешево продают. Ну, такие вот темы, ребят. И таких разводов от, со стороны Жени очень много, чтобы вы понимали. Реально много. Вот. Это не единый случай. Их э, во всем интернете можно найти сотни просто. Сотни, понимаете. Я буду их искать. Или обращайтесь ко мне, у кого есть такие еще пруфы, у кого есть действительно доказательства каких-то дел, которые он не исполняет свои обязанности. Мне э, вообще пофигу, я буду выкидывать это все на свой YouTube-канал. Таких людей надо принижать. Почему я все это делаю? Потому что он меня засрал капитально, я ему даже донатил сначала, я уже не один раз про это говорю. все у меня спрашивают, а да почему ты так относишься к Жене Вону? А потому что он меня засрал, на своем стриме в прямом эфире, он мне сказал, что я на, на, на нем хайп поднимаю, вот я после этого начал записывать видосы, теперь мне можно так сказать, Женя, теперь я поднимаю на тебе хайп, да, но я тебя буду долбить, пока ты не попросишь у меня прощения». А этого не будет никогда. Соответственно, будешь получать всегда в саркотан от меня. Все, ребят. Кстати, вот здесь на протяжении всего этого видео могла быть ваша реклама.